здравствуйте дорогие мои друзья сегодня тема такая непростая тема о смерти знаете можно ли ее остановить отсрочить каким-то образом избежать ее смерть это всего лишь переход и часто мы сами регулируем тот момент когда мы уходим из этого из этого мира на самом деле вы скажете, нет, кто как же, сами, ничего, все предопределено. Нет, друзья мои, часто ваша смерть зависит от вашей жизни. Как вы выполнили план своей жизни? Ну вот как вы приехали, к примеру, послали вас в командировку в какой-то город. Вы приехали и сделали свой ну, вот работу, сделали, к примеру, надо вам неделю, а вы сделали ее за два дня. Ну и вроде бы скучный городок. Посмотрели, посидели, сходили по каким-то, может быть, достопримечательностям. Ну, еще там денек. А потом уже невозможно думаете, что я тут в гостинице буду сидеть. Все, пора собираться. И вы уезжаете. Ну, вот часто это бывает так. То есть, когда вы как бы выполнили свою программу, вы начинаете уже уходить. Включается программа самоуничтожения. Не то, что там легко, конечно, знаете, как а, некоторые святые люди уйти в радужном теле, во вспышке света. Но это в этом мире достается не всем, а только людям осознанным, которые понимают суть энергетики, обладают целостностью своего души и тела, они могут уйти из этого мира, не оставив после себя никакого праха. Но это не для всех, хотя хорошая цель для искателей знания, очень хороший такой вызов – уйти в теле света. Тоже определенный опыт. Но для этого надо работать. И не значит, в принципе, что надо работать десятилетиями, там, сидеть, медитировать. Бывает, были такие случаи, что человек мог уходить в теле света, Просто вспомнив. Вспомнив свои прошлые жизни, вспомнив какие-то наработки, которые у него уже были, его собственные не чужие. Потому что все эти техники это всего лишь техники. А самое главное это сила вашей души. Ну как можно договориться со смертью? Можно, можно, потому что часто смерть это ну, ангел смерти или демон смерти, как его не называете. Это ну, вполне определенное существо, которое помогает вам осуществить переход. Не всем, но многим существам она помогает. Это множество существ, это не кто-то не кто-то один. Это существа, которые работают вот на, этой, на этой границе, на границе перехода. И они разные. И подход у них разный. Кто-то мягкий, кто-то жесткий. Всякое бывает. И смерть приходит каждому по-своему. И каждый из нас вроде как умирает один, но не один. Смерть всегда присутствует с ним. Ее присутствие здесь. Как мы, знаете, думаем, что ну, как бы, за одним плечом у нас стоит ангел, а за другим бес – бес. Но на самом деле часто за нашим плечом стоит наша смерть. Ну, скажите, делать ей нечего, все время толкаться рядом с вами. Ну, действительно так. Действительно делать, ну, дел-то у смерти, ой, как много. Ой, как много. Но в какие-то моменты ключевые, она присутствует в вашей жизни. Именно в ключевые моменты, когда вам кажется, что жизнь в чем-то бессмысленно непонятно, зачем я сюда пришел. Вот это вот, знаете, старый прием оглянуться через плечо, заметить вот эту тень и спросить у нее, все ли я сделал здесь, могу ли я уходить. И когда вы реально почувствуете ее присутствие, вы, знаете, может быть, и даже расхотите уходить и поймете, что, ой, какой же я лентяй, что же я чего, чего я еще не сделал. Присутствие смерти позволяет понять остроту жизни. Поэтому многие, знаете, и ищут вот эти вот адреналиновые такие... Развлечение, потому что это придает понимание и осознанность жизни Вот эти мгновения, когда вы находитесь на грани, в риске, они придают, дают вам понимание Не все осознают, некоторые думают, что это химия, что это вот выброс адреналина, гормонов Это тоже присутствует, но также и осознанность Также осознанность, которую надо вносить в свою жизнь ну, без таких каких-то ну, реально опасных вещей Осознанность должна быть внутри, внутри вашего сознания, внутри вашей души. Остановить свою смерть тоже можно. Если вы живете наполненной жизнью, у вас, если вы энергетичный человек, вы всегда можете взять фору, попросить смерть. Ну, когда вы не успеваете что-то сделать, не успеваете закончить дела в этом мире. И она вам может дать отсрочку. Ну, реально, это может быть, могут быть... Секунды, которые вам не хватает, чтобы что-то сделать, когда вы уже вроде как уже умираете. Минуты, часы, дни, месяцы и даже годы. И даже годы, когда вы... есть реальная программа, что вам нужно сделать, смерть остановится. И мы знаем тоже много таких случаев, когда человек даже при серьезной болезни, то есть болезнь это что? Тоже часто бывает программа вот вот самоуничтожения, которая включается и возникает уже болезнь неизлечимая, которая начинает уносить вас из этого мира. И часто болезнь – это тоже, кажется, такая вещь, ну, негативная, страдания, мучение, Но часто вот этими страданиями мы как бы искупаем свои, искупляем свои вот эти непонимания, неосознанность в этой жизни. Поэтому тяжелая болезнь в чем-то, вы скажете, нет, ну, как, как же так? Но у осознанного человека она помогает ему очистить себя очистить свою душу страданиями но ну, если это действительно осознанный человек бывает что кто-то заслуживает легкой спокойной смерти спокойного ухода это люди ну уже более осознанные чистые которые просто прощаются и закрывают глаза и уходят многие святые тоже уходили именно так они знали свой момент свой момент перехода и понимали что это просто переход что жизнь продолжается, что развитие продолжается. Вы не здесь по-настоящему родились и не по-настоящему умрете. Поэтому тема бесконечная. И я, конечно, рассказывала вам о своих некоторых опытах в этом деле. И есть у меня еще множество историй по этой тематике. Она волнует всех, ну, на полном серьезе волнует всех. Потому что каждый, душа каждого из нас помнит это. Помнит эти бесчисленные переходы и страдания и ужас и отчаяние и боль все это было в нашей жизни мы проходили их и ну вот сейчас взять ответственность за себя за свою жизнь сказать что да я я готов жить я готов умереть за дело готов умереть здесь перейти туда в другой мир но не просто так не просто оттянув здесь вот этот вот срок эту лямку и Живя бессмысленно, тем более паразитическим образом. Можно останавливать смерть, просить ее и вот для своих близких. Так часто бывает, и в моей жизни такое было, что вы не можете. Вы понимаете, что человек собирается уходить, но вы не можете его отпустить. И вы его держите. Да, вы можете держать, в принципе, даже можно держать тоже годы. Годы держать человека на своей энергии. Но это когда это ваш выбор, ваш эгоизм и ваша воля, человек больше страдает. Ну вот больше страдает, просто вы понимаете, что жизнь это, вот его превращается в страдание, потому что вы не даете просто уйти. Это, ну знаете, невозможно диагностировать, стоит ли это делать, не стоит. У каждого свой жизненный опыт в этом плане. Моменты жизни и смерти, они настолько индивидуальны и настолько, хотя в них есть очень много, много больших таких закономерностей и вещей, вот видите, вот эти облака, и как на фоне этих, этого чудесного неба чистого, говорить об этом, но я знаю, знаю работу вот этих ангелов смерти, знаю их подход к этому и понимаю, что вот для кого-то из вас, возможно, в какой-то момент вы Можете понять и попросить свою смерть, потому что смерть является вашим другом и союзником, а не страшным монстром, которые ну, пугают вас. Когда вы это поймете и станете дружить со своей смертью, это не значит, что вы будете должны рисковать. Нет, это должно быть такое вот энергетическая дружба, ментальная, понимание, что она помогает вам, она ваш учитель, настоящий учитель. Не те шарлатаны, которых мы ищем, которые там с умными лицами, там с какими-то наколками или еще с чем-то там нам рассказывают а, о чем-то. А именно вот эти вот духи. Мы всегда считаем ангелы. Ангел бережет нас. Нас бережет часто смерть. Смерть тоже является ангелом. Ну, и наговорил я вам много, конечно. Много по такой сложной тематике. Хотя ничего она не сложна. Сложно донести вот это до каждого ощущения. Вы можете всегда попросить ее дать вам фору, дать вам отсрочку, большую или маленькую, если вы чувствуете, что вы не все сделали в этом мире, что есть то, что вы должны исправить, если вы, знаете, может быть, жили каким-то паразитическим образом, ну вот, были неосознанными. Часто есть возможность хотя бы что-то исправить, чтобы вас, ваш, ваша жизнь не была бессмысленной бессмысленным просто прожиранием прожиганием и вот это важно Как это сделать да душа вашей воля тут знаете нету каких-то техник каких-то безумных обрядов завываний заклинаний это часто тихий голос вашей души которая просит отсрочки ну если это надо Потому что часто механизм вот этого самоуничтожения, он включается автоматически. Когда вы понимаете, что вроде-то жить и незачем. Ну, вот хочется вроде, а незачем. И включается этот механизм. И эти болезни, которые на нас начинают нас постепенно убивать. Они лишают. Мы не хотим видеть, наши глаза начинают слепнуть. Нас пугает этот мир, наши глаза начинают слепнуть. Мы не хотим слышать, вот чего-то мы начинаем глохнуть. Мы боимся куда-то выходить, наши ноги перестают ходить. Не зависит ни от возраста, ни от пола, ничего, ни от чего. Это все наша воля. Мы энергетические существа. Мы в чем-то божественные существа, демонические существа, но мы энергия. И вот вся эта физиология, это только прилагающийся такой фактор, который можно и нужно менять. Когда вы понимаете, что вы не кусок мяса. Вы чистая энергия, которая может все в этом мире может остановить и может запустить любой процесс. Когда вы понимаете эту свою суть, сбрасывайте с себя паразитов, то многое становится вам доступно. Очень многое. И никогда не поздно начать. И оглянуться через плечо и поблагодарить свою смерть за то, что, во-первых, она еще не взяла вас и дает вам еще шанс что-то исправить. А во-вторых, за то, что она помогает вам. Когда вы почувствуете вот этот холодок по позвоночнику, который бежит снизу вверх. Вот это часто такое благословение смерти, которое говорит вам. Я еще не взяла тебя, и я даю тебе шанс. Помни. Помни обо мне и помни о том, кто ты есть. Ладно, дорогие друзья, видите, тема, тема бесконечная. Конечно, Хотелось бы рассказать вам истории об этих ангелах смерти, но, боюсь, для некоторых они будут слишком фантастичны. Ну, что-нибудь, когда-нибудь. Все, пока.